Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 1 июня и напоминаю, что если вам нравится это видео, если вам нравятся данные обзоры, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы оставлять в комментариях. Ну а мы переходим к разбору пары евро-доллар. И на текущий момент мы видим продолжение восходящей тенденции, которая у нас начала образовываться 30 мая после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы 29 -го. Ближайшие цели роста – это движение в область 1.1750 и на 1.1880. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы вчера по цене 1.1642. По паре британский фунт – американский. Американский доллар также сохраняются попытки начала восходящего тренда, первые, первые его предпосылки произошли вчера после преодоления максимум 29 мая и закрепление выше данного уровня, но к концу торговой сессии мы видели торговлю вблизи цен открытий, но сегодня с утра в принципе британский фунт также скорректировался и уже торговался ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, но пока общей восходящей а, тенденции в рамках часового таймфрейма это не меняет. Ближайшие цели роста это движение в области 1.3422. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы зафиксировали 29 мая по цене 132,03. По паре американский доллар-канадский доллар общая тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уход ниже минимальных значений 30 и 31 мая, затем движение по направлению 127,14 ближайший разворотный уровень на текущий момент остается на максимальных значениях, которые были зафиксированы 30 и 29 мая, ну и более локальный находится на максимуме, который был зафиксирован вчера по цене 29. 90. По паре американский доллар японская иена. Сегодня с утра мы видим торговлю уже выше максимумов, которые были зафиксированы 30 и 31 мая, что в свою очередь в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения. Начинается еще одна попытка восстановительного движения американского доллара против японской иены. И если данный сценарий сохранится, то цели по восходящему движению это область 11136 Ну а ближайший разворотный уровень находится на минимуме, который был зафиксирован вчера по цене 108.39. А по паре австралийский доллар, американский доллар. Общая тенденция восходящая пока сохраняется, хотя... Сегодня с утра мы видим торговлю ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера, что локально нас также может привести к коррекции в область 74-75, но общий характер пока остается восходящий. Ну и также австралийский доллар торгуется в области вблизи области сопротивления, которую не может преодолеть уже довольно-таки долго. Цели для продолжения роста – это уход выше максимумов, которые были зафиксированы 22 мая и движение далее по направлению на 77 и 78. По паре еврофунт сохраняет. Общая тенденция восходящая. Сегодня с утра мы уже смогли преодолеть максимальные значения, которые были зафиксированы 23 и 28 мая по цене 87.94, что подтверждает сохранение восходящей тенденции по данному активу с целями роста движение до 88.54. По золоту на текущем момент также сохраняется восходящая тенденция. Следующие цели роста это движение в области. 1307 долларов за тройскую унцию и далее уже движение по направлению на 1330. А ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 29 мая по цене 1292. А по нефти марки Brent сохраняется восходящая тенденция в рамках часового таймфрейма. Ближайшие цели роста это движение в область 80.05 и 80.90. Максимальные значения, которые были зафиксированы в середине мая. А ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальные значения, которые были зафиксированы вчера по цене 76.75. 7. Пока торгуемся выше данного уровня, тенденция восходящая сохраняется. А по индексу DAX сохраняется тенденция нисходящая. Цели по снижению это область 12 247. Ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 30 мая по цене 12835. А по биткоину тенденция восходящая сохраняется. Та тенденция, которая у нас началась 29 мая, пока все идет за сохранение роста по биткоину. Цель роста – это движение в область 8500 долларов за один биткоин, На ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимуме, который был зафиксирован 30 мая по цене 7224. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего завершения торговой недели и увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.